Американская компания Lockheed Martin предложила Киеву приобрести истребители четвертого поколения F-16 Block 70-72 в рамках модернизации боевого авиапарка Украины и замены советских Су-27. О предстоящей сделке сообщает ресурс Defense-Defis-Block.com. Заметим, что подобные предложения делаются только с предварительного согласия американских властей, включая Пентагон. В настоящее время в составе военно-воздушных сил Украины находятся истребители-перехватчики Су-27 и МиГ-29. При этом Украина не имеет возможности их модернизировать из-за прекращения сотрудничества с Россией в военно-промышленной сфере. Поэтому Киев изъявил желание приобрести новые или поддержанные американские истребители. По заявлению представителей Lockheed Martin, компания может продать Украине новые самолеты или модернизировать поддержанные боевые летательные машины. Как отмечает компания, F-16 наиболее качественный, проверенный в реальных боевых условиях, истребитель четвертого поколения в мире. На сегодняшний день произведено 4588 F-16 и примерно 3000 действующих самолетов находятся в авиационных подразделениях 25 стран. Покупка западных вооружений согласуется с принятым в конце мая указом президента Украины о повышении расходов на оборону в следующем году. Около 5% ВВП страны пойдет на закупки западного оружия. Уже до конца 2021 года украинская армия получит 6 самолетов, 40 беспилотников, более 60 экземпляров бронетехники, 320 военных автомобилей и почти 3000 комплектов для наблюдения и разведки.